Приветствую вас на канале Максима Черепана. сегодня мы посещаем ЖК Параллели, дом заселили, сейчас дом на сдаче, документы делают, да? вот. посещаем квартиру, студию, 25 квадратных метров, 15 этаж, поедем посмотрим, вид из окна, подъезд уже отремонтирован, лифты работают, все уже сделано, пойдемте. Итак, мы с вами попали на 15 этаж. Лифт работает. Заходим. Здесь разводка отопления производится по полу. Электрификация подъезда на этаже 10 квартир. Туда, туда, туда. И разводка отопления идет по полу, повторюсь. Так, попадаем в квартиру. В квартире установлен домофон, проведена электроразводка, заведена а, телевидение, кабель телевизионный. Попадаем здесь в прихожая 2,5 квадратных метра и ванна. В ванной 4,5 квадратных метра. Здесь очень удобно расположить унитаз, мойку, а вот в этом месте поставить душевую кабину. Здесь она прям просится. И здесь остается превосходное место Достаточно большое для стиральной машины То есть Большая вместительная ванна Счетчики на горячую холодную воду установлены Горячая вода уже в стояке есть вот. Под сушитель под, подготовлен вывод Вот такой вот Попадаем в комнату Комната сама вытянутая 16 квадратных метров Кухонный уголок вывод под канализацию есть электрическая разводка произведена силовой кабель здесь на этой стороне и вот такой вот из комнаты выходит балкон балкон небольшой длиной где-то порядка 2 метров а, с половиной и шириной всего лишь 7 метров 70 превосходный вид из окна перед вашим домом ничего здесь не поставят уже то есть достаточно далеко частный сектор внизу, ну, здесь вот Бавария. А, Бавария, вот она, с этой стороны Австрия, там вот улица Кирилла Росинского, а, вот она, школа, тут буквально чуть-чуть, и школа а, Губенский находится, вот они, вот краны стоят. То есть, ну тут все в шаговой доступности.